Сейчас мы покажем вам журнал, а может быть и книжку, которую издавал когда-то вот этот ваш киска. Ну, зачитаем, вот видите, вот. Называется Мир радости. Тратьку купала. И из этого часописа мы попробуем зачитать вам песню. Вальс, который мы только что сыграл. И пробачьте, поскольку детка уже бачит дрянно, то мы будем глядеть через окулерца. Пусть тишина будет к тебе, Что бы тут ни творилось, Этот прекрасный, радостный день Дан тебе как милость. Так сотвори лишь красоту, Ею одной тешься, Пусть лишь любовь царствует тут, ей лишь служу, весь я, желтый нарад саи бобы, святости ведь символ Пусть дома сохнут лишь гробы. Ты не сиди сидним. Лишь сбереги то, что пою. Шлю словно в конверте. Как я люблю церковь твою. Это ничем не измерите. Так оживай и продолжай. Лить всем добро, радость. Мы ведь с тобой, солнечный рай, дарим всем, кто рядом. 10 июля 2005 года. Записано из источника этой радости. А вот какой? Догадайтесь сами. Спасибо за внимание.